лучи в семье. Привет. Ну как встреча выпускников? Зай! Ты чё, меня ждал? Ты по мне скучал? Конечно, скучал. Тебя пять дней не было. Ну, Зай! Ну не ругайся, мы так классно отдохнули. всех-всех увидала, представляешь? Муж Смирновый напился, подрался с мужем Петровым. Так, стоп. Это что, с мужьями тоже можно было приходить? За меня ровные ноги. Я тебе говорю, это что, с мужьями тоже можно было приходить? Представляешь, они нарушили правила. Ты почему так долго? мы сидели, вспоминали. Что? Где я живу? А вот почему ты не вовремя, да? Дети спят? Спят. Дома убрано? Убрано. Есть, есть? Есть. Знаешь, я вовремя. Что, сынок, явилась твоя ненаглядная? Мамочка, мамуля приехала. А ничего, что я шесть лет назад приехала? Шесть лет? Вы, наверное, кушать хотите? Зая, так есть хочу вообще. Да ты посмотри, она же никакая. «Можно подумать, я каждый день хожу на встречу выступников!» <соединяющие> Заикнули. Зая, я беременна». «Что?» «Тем <соединяющие> поверил, я пошутила». «Конечно, поверил. Семь раз она не шутила, тут бах, пошутила». «Зая, дайте куртку купим». «Ольга, ну что ты деньги взяла?» «Зая, дай три тысячи». «Откуда?» «Ну мы ж на куртку откладывали». Так, а ну быстро спать. Можно подумать, я, я спать как... сказал.